Итак, посмотрите кто ваш ангел-хранитель. Ангел-хранитель Аяу-Ях, 19 февраля, 23 февраля, этот ангел дарует жизненную энергию, гениальность, артистизм, способности медиума, особую чувствительность и эмоциональную силу, духовность и способность доводить до конца важные дела. Очень важно вовремя услышать их подсказки, ответы на вопросы и предупреждения.